когда прочитал, думаю, надо срочно посмотреть, что же они там придумали, что они там... Я смотрел, у меня наворачивались слезы на глаза. Настолько было мне приятно, настолько для меня это дорого, я это сохраню на всю свою жизнь. Спасибо вам. Спасибо. Ну вот я пытаюсь вызвать еще ребят. А их, думаю, можно добавить там. Ну, вот добавить надо сюда. Некоторых надо добавить. Вот. И я хочу... Так. Как я счастлив, что я вас вижу. Вы себе представить не можете. Еще кого-то можете добавить? Я Платона добавляю. Вот. Нет, что-то, нет, не получается. Сава, вот Аня. Саву бы, наверное, уже забыли, так? Да как? нет. Вот, нет, Илья, ну Илью мы в два будем вызывать. Я, Яна Ермакова тоже позже будем. Чмелева, не знаю, я вот сейчас их вызову, но будут они, не будут, тоже не знаю. Так, еще подробнее. Смотрим, кого мы можем вызвать. Так, так, так, так. У меня почему-то некоторых вообще не видно. Так, Алину тоже мы потом будем вызывать. Вот Настю Балецкую вызываем. А Настражникова потом будем. Евгений и Кеменко, это мама, будем потом вызывать. Вот Максима очень давно не видел. Я так соскучился за ним, я не понимаю, почему я его еще в этом году ни разу не видел на своих занятиях. А, вот Платон, вот Платон, вот я его и хотел увидеть и вызвать. Найдем... И, и Полину сейчас надо, да? Вот Шемлева есть, я... а вот Полина, у меня опять пропала. Полина Петрова, а вот она есть, а Платон, вот Платон же. И вот, да, добавить, вот я нажимаю добавить, и посмотрим, Пять человек добавляем, и посмотрим, кто придет. Я хочу всех вас увидеть. И мы здравствуйте, здесь. Георгий Михайлович. Здравствуйте, моя хорошая, здравствуйте, моя прекрасная. Вы себе представить не можете, что вы сделали 10 числа прислал мне это видео. Вы меня, да, вы меня... вы Вы... меня в такое бросили состояние радости. Обязательно выздороветь. Обязательно жить. Обязательно бороться с болезнями. Мне еще больничную не закрыли. У меня до не 20 5, Потому что... Не хватает им каких-то анализов, они должны опять смотреть. Но в первую очередь вот сейчас на этой неделе сказали обязательно кровь сдать. Вот потом опять коттес смотреть. Но я попал на отличных врачей. Просто Спасибо. просто это... это был чудо-врач, который меня в три ночи принял, увидел мое состояние. До этого три... То есть я приехал час ночи, до трех, а он со мной возился по анализам. И в часа он увидел, он говорит, ничего, я вас поставлю на ноги. Через два-три дня у меня будете жить. И вот это вот поддержка. И поставил сразу врачей, и медсестер, медбратьев, которые меня до половины шестого утра полностью все процедуры уже в палате делали. Да, это прям повезло. Да. И дал лекарство, самое последнее, самое новое, я его называю «желтое кусачее» которого нет нигде, я вот вышел и уже на всякий случай, думаю, надо запастись этим лекарством. В аптеку в мою постоянную, в которую все делают для того, чтобы... А мы такой первый раз видим. Ну, они, видно, только в больнице, да, их, их выдали и все. Да. И когда а 10, как сейчас самочувствие? Десятого я получил от вас. Первые дни было тяжело, минут 10 походишь, все, падаешь ориентация все-таки была еще нестабильная. Все время усталость, все время... Но вдруг я, я лежал с 24 по 29, я лежал на квартире, и меня 23-го выписали, первый раз, когда я попал в больницу, 23 выписали, как здорового человека. 24-го пришла врач, потом выписала там больничный, продлила его до 7 ноября. Ну и я решил, да, вот лекарство есть, все есть, надо подлечиться дома. Да. Полностью отсутствие интереса к жизни, полностью прострация и совершенно неважно, где ты, чего ты, какой ты, что с тобой происходит. Телефоны не работают, это неважно, не заряжены, это неважно. Только встать, попить воды и опять лечь. Есть не хочется, ничего не хочется, жить не хочется. Да, и жена с сыном нашли меня, чуть дверь не выбили 29-го, забрали к себе, увезли два часа туда, к дому, потом значит, вызвали моментально скорую, скоро еще два с половиной часа решала, куда мне везти, и потом ночью меня отвезли, и в час ночи я попал в больницу с 29 на 30 и вот на этого врача, до этого у меня было вообще, я говорю, вообще я не понимал, я живу, не живу, я есть, нету, все было ужасно. И вот благодаря их действиям, благодаря, да, так я теперь все время ем, все время меня тянет есть, все время меня но тянет... Это, но это организм восстанавливается, это хорошо. Да, да, да. И я да. уже вчера был во я говорю, ну меня все это, она говорит, без ваших конкретных анализов по состоянию на сегодняшний день... Я прошу, за неделю пройдите все анализы, и в пятницу в ко мне опять. И больничная не закрывает. Там еще история пришлось. вот я с 6 был выписан, добрались, три часа мы добирались до дома, хотя там ехать 40 минут все. И три часа добирались до дома. Ромки. Дома. Ну вот, да, 120 человек в приемном отделении выписаны, сидят и ждут... Скорая, машина, скорая помощь развезет по домам. А скорая помощи там две всего. Как си, пять номеров, куда можно позвонить, сети мобил, там, Яндекс. Звонят все, кто желает уехать, принимают заказ у всех, и каждому через 5, 10, 15 минут звонят и говорят, в этом районе нет машин. Ну, боятся, отказывают. все. И все. А это за Троицком. Новый совершенно медицинский центр, который Собянин открыл в марте этого года. И поразил меня коллектив, врач и его, и его команда. Вот они меня поразили полностью. То есть я не увидел ни одного э, какого-то взгляда равнодушного, а бы для формы, а бы сделать. И вот за всю неделю, которая там лежал, я там пролежал 7 дней. То есть с 29 по 6, даже 8 дней. А вышел, еле-еле добрался. Все, и пошло опять как бы уставание три дня. И наступает новая неделя, надо же поднимать больничный. Я понимаю, что ни за никто ничего тебе не будет, с какой стати кто-то будет делать. Потому что данных нет, а с чего? С воздуха не сделаешь. И мне пришлось три больничных этих, восстанавливать. А это в трех разных районах города Москвы. Вы представляете мое состояние? Это ужас. Вы-то как? Расскажите мне немножечко о себе. Где мы... Вы... Мы вы приехали, что? да? Вы приехали, знаю, числа там 20, наверное, 25 сентября, да? Ну вот, нет, мы приехали 4 октября. Как раз каникулы начались. Да, с 5 там начались, да. Да, ну мы, если бы знали, ну у нас просто собака была на передержке, если бы мы знали, что вот так, мы бы еще бы две недели остались там, там погода была чудесная. Там до середины октября море 20 было, 25. Ну, жарко. В общем, в этом году прям как никогда. Так, ну сейчас на море? Ну, не сейчас бы, но в октябре еще можно было. Ну, и вот дома, музыкальные школы, все на дистанционке. В общем, Конечно. только вот в школу ходят, единственное что. А в школу ходят все-таки? Школу да? ходят, да, ну потому что третий, по пятый ну, класс. по пятый класс там? Да, да, ходят. Ну, Здравствуйте, ходят, но там все всем учителям я смотрю, у Алисы так прям вообще там это пятый класс, разные учителя, никому ничего не надо, они просто двойки штампуют, учебник не взял два, ну то есть прям за какие-то за такую ерунду. Здравствуйте, Здравствуйте. Моя Аня! Здрасте! Я вас хочу ответить! Здравствуйте! Я вас обнимаю! Я соскучился! Я хочу со всеми с вами продолжать наше дело. И вы такие умнички, и вы такие сердечные люди. И дай Бог, чтобы вы такими всегда оставались. Угу. Красивыми, Спасибо. красивыми изнутри. Какие вы прекрасные. Я так считаю, давай, Вот вы себе, да, можете представить, человек болел, болел, болел, болел. И, и, и вот я только что рассказывал, да. И ничего не хочется, и ничего не интересно, все это. Вот они у этой болезни. И причем, не знаешь, дышать тяжело. Там аппараты показывают, что большая глубина поражения легких сердцебиение увеличивается, давление пляшет туда-сюда, и плюс твои все, которые были хронические заболевания до этого, все они начинают. Единственное, чтобы закончить эту тему, я вам еще раз говорю спасибо, потому что благодаря вам я нахожу мужество, очень четко чувствую свой организм, каждую клеточку своей души и тела, и это мне помогает не только контролировать свое состояние и вести его к улучшению. Причем каждый день звонит мне служба медицинская Москвы, у них есть сведения обо мне, и каждый день спрашивают утром и вечером состояние здоровья, и интересуются, нет ли ухудшения. И это тоже дорогого стоит, потому что... Да, потому что ты понимаешь, что ты можешь любую секунду как бы опять обратиться и тебе помогут. Но единственное, еще раз говорю, да, любая специальность, любое знание дела, это хорошо, это надо стремиться. Но вот быть человеком при любой профессии, оставаться человеком внимательным к людям, это не у всех получается. И вот вот. У него здорово это получилось и он здорово все это вывел меня. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Георгий Михайлович. Здравствуйте, Тая. Михайлович. Да, наконец-то мы тебя увидели тоже, мы тебя месяц не видели, даже больше. Ты нас покинула в июле, я все опоздал. А да, а Спасибо, отлично. Заниматься. Ты немножко опоздал, а я вот говорил и говорю, благодаря вам, я вот сейчас в хорошем состоянии, я уже набираю хорошую энергию для того, чтобы с вами заниматься. Готовы сегодня заниматься? И не только разговаривать будем про мое здоровье, да, про то, как вы... Для меня очень важно, что вы делали, чем Но я сейчас проверю. Я проверю. Поскольку кто-то со мной давно уже занимается, и уже как бы специалист. Это и Алиса, и, э, да, и Аня, и, и Платон уже как специалист работает. А вот Сава и Тая, они как бы отстают. Так вот, первое, что я подумал на сегодня задание. Давайте повторим, чем мы с вами занимаемся. И... Чем? Ну, первое самое главное, да, уметь использовать свои природные данные, развивать их для того, чтобы радоваться миру и самому научиться удивлять окружающий мир. И неважно, какая будет у вас профессия неважно станете ли вы актером или вы будете специалистами в какой-то медицинской области, в образовательной области, научной области, да? важно другое. Человек рожден для преобразования мира и создания еще больше красоты, для наслаждения ежедневного, ежесекундного наслаждения с того, что он умеет, что ему природой даны великолепные данные, и он может использовать их, и он знает их, как использовать. Итак, мы говорили, что для нас, при нашей учебе главное наблюдение, внимание и фантазия. Говорили? Да. Наши все упражнения проводили, проводили. А кто скажет, какие упражнения мы проводили на внимание, наблюдение, фантазию? Кто готов ответить? Вспоминайте, вспоминайте. Ну, передать хлопок другому и вызвать его по имени. А, электричка. А, да, да, Анечка, вижу, рука поднята, пожалуйста. И еще мы выполняли упражнение, вот когда стоят люди в кругу и вот подходит человек, смотрит в глаза своему партнеру и говорит, честь имею. Молодцы, вот. молодцы. А это уже, да? Глазами выбрать партнера, иметь желание подойти, познакомиться. Да? И потом мы менялись. Молодец, правильно все вспомнила. Какие еще упражнения? А вот то, что мы по сценическому пространству двигались, определяли, что наше сценическое пространство вот такого-то размера. Мы в разных классах это проводили, и в залах наших разных проводили, да? Когда меняли скорость движения пространства, и какая цель была? Не сталкиваться. Да? Значит, внимание мы включали. И внимание не только внутри себя на... Переход, какую скорость сейчас я от вас требую. А на пространство постоянно внимание обращали, чтобы не друг друга И чтобы при партнере взаимодействовать. С ним. Сама пока еще эти упражнения не делала. Сама... Как говорю, Кто там что Так, Платонша. Пожалуйста, не надо никаких движений, шум идет и все перебивает. Это Нет, но пожалуйста, не делайте это. Теперь следующее упражнение. Какие мы еще делаем? А со стульчика встать по счету, сесть по счету, двигаться по счету, так называемый диктант. Вот. Я сейчас кого-то выключу. Я сейчас найду, кто ты кто Так, а у меня есть. А я включу сейчас у него и звуки видео. У нас нет. Мы не шумим. Мы Я знаю. Есть Только что специально это специальное сделать. Придорился а сам человек не Что-то шумит. шумит. Подожди. Как? Я не знаю, но само как-то это. Вы аудиошка. что-то. включить не Максима еще, но ну, не знаю, он подключился или нет. Ну, вы стали работать. А я, клетки Михайлович, вас плохо слышно. Ну, а я ничего не делал. Что? А, у меня включился, вот я сейчас включила микрофон. А был вы... Же. Сейчас опять выключен, у тебя микрофон выключен, Таян. Да, ну это у кого-то где-то ещё нет, у кого-то микрофон. Ну это кто-то ещё? Вот Важно? сейчас ты присоединилась, молодец, включилась. Сейчас ты меня слышишь? Да. да. Ну Значит, пожалуйста, продолжай. Наши. Итак, помните, мы остановились, да? Диктант, когда по счету надо было двигаться во время стульчика. Ну, кто-то И вот, смотрите, дальше, что я вас спросил, когда мы эти упражнения прошли, на внимание, наблюдать фантазию. Я вас спросил, что делать, составить этюд. А теперь скажи, пожалуйста, что такое этюд? Сала, молодец, внимательно слушаешь. А вот скажи, пожалуйста, ты же у меня тоже как бы все упражнения переходил на этюды. И как вы... Теперь давай понимаешь, что такое этюд. Вспоминаем, что такое этюд, Платон. Этюд – это эта сценка, либо придуманная, либо кем-то задана. Она, не, она небольшая, бывает без слов, бывает со словами. Миколепно. Значит, ты правильно сказал, это сценка. А если так уж точнее, да, это зарисовка, рисунок из жизни. Анечка, слушай, что можешь добавить? Этюды бывают одиночными, парными и групповыми. Вот это ты великолепно, что сделал. Великолепно. Вспомнила правильно. Правильно. Бывают одиночные, парные и групповые. Но они бывают. Без Я секундочку отвечу. Сейчас не могу говорить занятия. Да я веду по скайпу, у меня здесь группа. Да, чей... А Спасибо. Да. И датчики чуды. А вот теперь вспоминая... Я еще... Расскажи, Алиса. И в чудах почти всегда есть события. Молодец, яркое. И чем э, ярче события, тем интереснее э, окружающим людям смотреть... На Действия. Теперь я прошу вам первое, делайте дня, пожалуйста, придумайте, я вам дам 5 минут, уйду с экрана, вы подумайте сами, чтобы мне не видеть, что вы там готовите, чего готовите, а mm -hmm. потом я покажу 5 минут, тяните руку и говорите, я готов. Вспоминаю. Теперь я зарисовываю какого-то либо события, либо личных наблюдений из моей жизни. А что такое наблюдение из моей личной жизни? Ведь у вас есть жизненный опыт. У него, за три года, у него за три года уже появляется жизненный опыт. А кому-то 12 лет, и он уже 12 лет имеет жизненный опыт. Мои все наблюдения – это не только мой жизненный опыт, приобретенный ежедневно, ежесекундно мы привыкаем, а еще и наблюдения мои, которые я включаю, обязательно беру какие-то моменты в своей личной жизни для создания этюда. Потому что опыт жизненный у всех есть. Но тут возникает следующее. Чем интереснее я придумал, чем интереснее мне работать над какой-то сценкой, и я готов ее показать, тем интереснее нам, окружающим, вместе с вами. Идись за вами. И радоваться, что вы умеете, понимаете, что такое этюд. Итак, вот первое задание, напоминаю, мы этюды делаем. Второе предложение. Вы в следующем, каждый сейчас за пять минут должен придумать тему этюда и да, в вот таких условиях представить, что вы либо перед камерой, то есть я на съемке, я тут нередко сказал, этюд, вот я его делаю. Проживать которую я сам задумал, то есть вы интересны, органично, от зрителя, от действия, которое вы будете производить в учреждении. Это был второй параметр задания, и предлагаю, есть ребята, еще раз говорю, которые уже более опытные, а которые есть менее опытные, да? Можете сделать либо со словами, либо без слов, но не больше трех слов. Это называется одиночный этюд, Создан со словами не более трех. основании моих жизненных наблюдений. осталась на пять минут. Вы должны будете придумать. Кама сделал что-то, подтянул руку. Да, ты не сказать. Так, ты понял задание? Да. Итак, я вам даю. Сейчас засекаю время. Вот, я вижу время. Пять минут. Пошли. Думайте. А я через пять минут появлюсь, вы мне говорите, я готов. Я готов. Не балуйтесь, только не балуйтесь. А я пошутила. Давай, давай. Себя... Да, да, да, да, Я поду. Я поду. Я поду. Я поду. Я поду. Да, Надо и тюд Надо Надо делать. Одиночный или парный. Одиночный, там три слова можно сделать. Можно без слов. Можно на события, можно не на события. <свы> Скажите, кто это так шумит там? Ничего. У кого наушники? У кого надеты наушники? Нет. У тебя может фонить это через наушники. Да может, может быть, что может быть, слюни в, на, в микрофон текут. А, а, а может, ты там рукой терешь? Если, если там это разговаривать и двигаться в наушниках, там это ш, очень не будет сильно шуметь. Это какой-то Ну, можешь пока звук выключить, чтобы не помило. Ну, я не знаю, никаких звуков. Да? Угу. О, вот сейчас пропало все. Я придумала, Алиса, у меня, у меня будет и тяже спать. Кто-то что-то придумал? Да, я придумал! Я, я, я придумала! Я уже придумал! А я еще не придумала! Потому что ты какие-то это рисуешь! Потому что я рисую! Аня, какой ты это? Какой ты? Аня! Ань, напоминай, что-то. Ань. А! Ань. Меня не. меня тут. <свят> э, Аня, Ань, а какой ты придумываешь, у тебя про <свят> я про я буду рыбку жарить. И потом она не меня... Так, Я жду, кто из вас готов. Я готова! По 4 минуты. Я готова. Я готова. А, Аня, Сава, ты говоришь? Потом я... я еще... не Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, Стоп, стоп, я стоп. стоп. Давайте по посеять. очереди. Сейчас все пройдем и сделаем. А ты, Ангелина, что ты хочешь сказать? А мне на закуску последний. Не понял, что? На закуску последний. Он, понятно, хорошо, давайте. Смотрим. Значит. Где, я не Значит. Не надо перебивать, надо внимательно смотреть. Спасибо. Итак, давайте разбирать теперь каждый чуд. Мы должны разобрать, что мы видели, что это было и как мы это у меня все, у все Только по очереди опять не перебивайте, пожалуйста. Платоша. Упала с подоконника на асфальт. Как упала с подоконника? Твое мнение мне понятно. Ангелинка, ты хотела... Э, она шла по, как я поняла, она шла по канату и случайно упала. Спасибо. Кая, твое мнение? А, как... Мое, май, как и Англи, Ангелина, она тоже шла по канату и потом как, ну, упала, упала что ли. А, Алиска, будь добра. Не поняла. Не поняла. А внимательно смотрела? Смотрела, но не поняла. Так. А Са, как ты вот то, что видел, как ты можешь рассказать о том, что ты видел? Что Аня делала? Ой, а что это все так? Тебе было плохо видно или ты невнимательно смотрел? Вот смотрите, чем мы занимаемся, да? Значит, я вас попросил создать этюд, сказал, предлагаемое обстоятельство, но фантазируйте. Это либо камера стоит, либо вы просто находитесь в своей комнате и репетируете этюд, да? Но самое главное, придумать его, и самое главное, попробовать все таки включить свои личные наблюдения, свою фантазию, и выполнить физически зарисовку, оценка да? из жизни. Вот кто-то внимательно смотрел, и мы сразу моментально, Анечка выполняла, а мы моментально стали зрителями благодаря, благодаря чудо-технике, которая разрешает смотреть, что делает на том или ином экране, что нам техника показывает. И раз мы договорились, что Аня первая, мы все внимание переключили, как зрители моментально переключили на ее действия. Молодцы, что смотрели, молодцы, что думали, молодцы, кто понял. А, да, Платон, ты хочешь сделать этюд? Да. Как? вот ты личико убрал, давай, не надо убирать лицо. Сделай так, чтобы мы а видели. Я... Да, пожалуйста, приготовились. смотрим следующий этюд. Готов, начни. Как мы говорили, если я все сделал, я говорю слово "все". Пока ты не сказал слово "все". <сёдый> а, тебе звук кто-то отключил? Включи свой звук, чтобы нас слышать. Платон, включи, пожалуйста, звук свой. Он зависает. Он не только зависает, а ты немножечко там сама как бы что-то трогала, и ты, получился отключила звук не свой, а его. Понимаешь? Да. Да. А, Платон, ты меня слышишь? Платон, включи свой звук, микрофон, включи свой. Вот твоей картинкой есть. Вот, теперь говори, пожалуйста. Платон. Платон. Платон? опять выключился. Итак, вы посмотрели. А Аня, твое мнение? Что мы видели? Ну, сначала он шел, что-то что споткнулся и упал. Дальше я не очень поняла. Дальше Спасибо. он почему Спасибо. Коротко и ясно. Тая, да, ты подняла руку? А, он... он, он Шел и упал. Шел и упал? А, пожалуйста, Алис. А мы вас не видели. У нас просто черный экран встал, Понятно. и все. Так. А, Сава, ты смотрел. А ты здесь понял, что произошло или нет? У тебя тоже звук отключен или включен, не знаю. Ты меня слышишь? Не слышу я тебя. Включи свой звук. Сава, включи звук у себя. Пожалуйста, включи звук. Ну, там есть картинка. Вот да, твоя картинка. Внизу там есть Сава. Да, отключил э, звук, подгнать по размеру. Так. Все. Вот теперь я тебя слышу, молодец. Ты включил. Вот запомни, где ты включил его, да? И если опять выключено, я тебя попрошу включить. Ты смотрел сейчас, да? Да. А ты что-то понял или нет? Ну, первое, что я понял, это он упал, а второе, что, ну, первое, что он споткнулся и упал, а второе, что он изображал мышь. Изображал мышь. Вот ты знаешь угу. твое слово которое родилось у тебя, да. от того, что ты видел, изображал мышь, для меня очень ценно, что ты это сказал. Потому что слово «изображать» это совсем другое. Мы говорим, этюд строится на опыте жизненном, у каждого человека есть опыт. И любой наш этюд есть зарисовка из сценки, из нашей жизни. Uh -huh. И он бывает со словами, мы говорили, бывает без слов, бывает одиночный, бывает парный. И ты молодец! Значит, сказал слово, изображал мышь, говорит о том, что ты ему не поверил. Правильно? Uh -huh. И для тебя было это не совсем интересно, когда кто-то что-то изображает. Платон, ты меня слышишь, о чем мы говорим? Слышу. Мне просто Значит, звук смотри, кто -то... Да, так получилось, что тебя действительно кто-то отключил звук. Но а ты когда делал этюд, ты же не смотрел на нас, включен звук, не включен, ты был занят своим делом. И когда ты заканчиваешь, я напоминаю, для того, чтобы мы понимали, что этюд закончит, мы говорим слово «все». А right? я хочу... Я, сказать слово все, а сказала, я тебе обращаюсь, ты меня не слышишь И поэтому ты и выпал Пока тебя не было, мы разбирали этю. Значит, мы разобрали Что ты куда-то шел И упал, споткнувшись То ли о стул, то ли об ножку стула Это да, было да. так, скажи мне Да, это было так Спасибо Второе, что ты стал, как сказал Сава Дальше, по полу Двигаться и изображать мышь. Это было или нет? Или что ты изображал? Ну, скорее всего, падение. Опять второе было падение без мышки. Угу. Платон, давай говорить. Ведь ты не отвечаешь, а я не знаю... Что... Это, это было немножко другое. Да, я ползал, потому что я не мог ходить. Видишь, а выглядело это так, как будто ты изображал какую-то мышку. И вот это была уже неправда. А ведь мы говорим, каждый в любом этюге, который он создает, должен опираться на свой жизненный опыт. И что у каждого человека есть свой жизненный опыт. И вот оттуда брать свои наблюдения и стараться их воплотить в этюге. На своем, своих наблюдений делать этюды. Спасибо, что попробовал. Спасибо, Аня. Кто готов на следующий? Молодец, Алиска, давай, жду. А можно с реквизитом? Пожалуйста, с реквизитом со всем чем хочешь. Тебе это будет парный этюд, будет участвовать. Нет, а... Это одиночный этюд. Это будет один... одиночный? Да. Так. А, Ой, а... я куда-то пропала. А, вот покажи нам, пожалуйста, одиночный тюрт твой. Сейчас. Я куда-то пропала. Вот... Савва, молодец. За слово изображал, я Нормально. тебе 555 ставлю сразу. Ты понимаешь уже, что изображать нам ничего не надо. Нам надо верить и Нормально. прошивать. Нормально. Молодец. Ангелина, Алиса. Смотрим Алису. Да, готовы, Начни, а, а я не, я да, не вижу Алису перебивать. Ради Бога, Латоша, если я сказал начни, значит все тишина. Мы не перебиваем. Мы внимательно смотрим. Пожалуйста, давайте какой-то порядок, чтобы у нас был Алиса. Пропала странно. Да, вот пропал видеоряд твой а я вас тоже вообще не вижу. Так, звук есть, а куда-то пропало, не знаю. Кто дергал? Да? Она, Зачем? наверное, камеру камера выключена. вы все время трогаете технику? Зачем? Я не выключала камеру, у меня все на месте, все включено. Она... Еще а... раз включи, включи свое видео. У тебя пропало, Я... потому что ты звук оставила, а видео выключила. Так я не выключала, я не Я понимаю, что может быть ты не подходила, может быть аппарат сам так сработал, понимаешь? что надо, я же, мы, мы говорим, как ты будешь показывать, что мы будем смотреть, если мы тебя не видим. Поэтому подключись еще раз, пожалуйста. Таин, а мы поговорим с Таиной. Сейчас я выйду. Давай, Таечка, ты готова выполнить этот этюд? Ты придумала чего-нибудь? Да. Молодец. Давай сейчас. Алиса, подключиться, а потом Что? ты, Алиса, подключиться сейчас, мы посмотрим на этюд Алисы, а потом перейдем к тебе. Okay. Сава думай, думай, мне бы хотелось, чтобы ты сделал какой-то этюд на свою тему, на свои... Наблюдения. У нас все зависло. Нет, yeah. Алиса, мы по-прежнему тебя не видим. Сейчас я попробую еще раз себя подключить. Сейчас, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса. Вот. Давай. Добавить я ставлю тебя. И у тебя должен пойти звук. Звонки идут, нет? А, у меня написано, что ты недоступна. Алис, Алиса, Алис, вот теперь давай, давай, ты начинаешь появляться, появись, пожалуйста. Алису видно, Георгия а а. нет. Да, Алису видно теперь... И видно. О, а Михайлович. Теперь да. появился. Оля, появился. видеоряд. Давай, э, в смысле, давай. Мы смотрим Алису. Ja, nicht nein. nein? Садись, садись, пожалуйста. Итак, да. Кая да, тянул руку первое, что это было, да, я как ты поняла? Это она жарила рыбу, она сначала ее порезала, потом на сковородку положила. То есть она использовала предметы, да, не по назначению, потому что это стоит музыкальный инструмент, а она решила, что это печка, правильно? Да. Ну, тебе было понятно это, что это печка, а не музыкальный инструмент, правильно? Да. Значит, она донесла свой этюд у нас? Смысл этюда донесла? Что? Она смысл своего этюда до нас, до зрителей донесла, доложила? Да. А? а стоп, стоп. Аня, свое мнение? Мне кажется, что она жарила рыбу, а потом она сгорела и она ее выбросила. Продолжила, как бы, да, полностью и чуть, она его закончила. У нее произошло что? Какое-то событие. Идти, сводкуться, со упасть, это физическое событие. Действовать каким-то предметом и не добиться результатов, это э, тоже событие. Опять... Сава, как... Как, как ты понял? Я вообще не видел. Платон, ты не видел ничего или видел? Я ничего не видел. Там был, там был кружочек такой, где написано «Йоу». Так. Сава, ты если видел, скажи, что ты видел, как ты понял? Я не видел. А почему? Ты не видел этюд вообще этот? Вообще. То есть связи не было, ты не увидел? Ладненько. Алис, что ты хотела Может... сказать? Этот этюд, я жарила рыбу, да. Вообще я не планировала, что эта рыба упадет со сковородки. Но вообще я задумала так, что рыба должна сгореть. Но в итоге, когда эта рыба упала на пол, все сковородка... Вот, можно сказать, треснула, я сделала такое событие, что вы... Понятно. Ну, молодец, я сделала молодец. такое, но я не планировала. Трудность была только в одном. Ты работала на фоне музыкального инструмента, и первое время я как зритель думал, а это музыкальный инструмент или это уже что-то благодаря твоей фантазии, ты присела, что это другое место. Это, мол, не музыкальный инструмент, а ты его использовал по своему усмотрению, нафантазировав свой рассказ из своих собственных наблюдений. Вот это для меня было очень немножечко трудно. Это первое, вот да, старайся все-таки, если работаешь с реквизитом, ну, таким, который не говорит о его назначении. То есть музыкальный инструмент, он и есть для меня, как для зрителя, я и вижу музыкальный инструмент, и я теряю время на то, чтобы понять, а это, это о чем? А это про что? Это у тебя первое пожелание. А так молодцы все. Тая, ты готова? Давай, опять у, у тебя звук опять выключен. Да, готова. Вот теперь слышу. Давай, посмотрим Таю. Давайте, а потом... А Ангелину на закуску... Давай, давай, приготовись. молчим, смотрим. Спасибо. Кто что понял? Кто может что сказать? Mm. Сава, слушай. Я понял, что она что-то убирала. Убирала, либо перекладывала, да? Но она mm. была занята на столе по-настоящему делом, или она чуть-чуть показывала? Ну, она по-настоящему делала. Спасибо. Мне твое мнение приятно. Платон твое. У меня было мнение, что она все-таки немного подсказывала, но, но, но, и, но я не совсем понял, Но я поняла это так, то что она убиралась в, в библиотеке и решила одну книжку почитать. Спасибо, да. Спасибо. Тощ. Убирала в библиотеке и решила найти книжку и почитать. Вот твое мнение. Ангелинка, твое а, мнение. Мы, мы Тащу не видели. Там а? просто черный кружочек и а чем мы. Вы... Опять не видели, опять не видели. чем мы кружочек и все. Спасибо. И звук там. Давайте с точки зрения э, правды, поиска правды в Итюде, а с точки зрения операции на свой жизненный опыт, я хочу, чтобы вы поняли. Да, я соглашусь с Платоном, который сказал, что она чуть-чуть... Я убиралась в библиотеке. Пожалуйста, меня послушай. Ты чуть-чуть показывала. Почему? Скажи, пожалуйста, когда ты идешь, Я попросили какой-то предмет из кухни принести в комнату. Ну, не знаю, там, вот утюг, да, кинулась мама гладить, и говорит, ой, а где утюг? Ой, мама, я видела, он там стоит, ты взяла, принесла, и утюг. А дальше мама говорит, а налей мне, пожалуйста, стаканчик воды и принеси, чтобы я могла там побрызгать. Ой, мама, сейчас я сделаю, пошла, взяла и принесла. А ты когда выполняешь нормальные в жизни действия, у тебя тело чувствует разницу, вес предметов, разную форму предметов, пальчики твои ощущают автоматом. Мы не разглядываем пристально, если делаем какие-то движения с предметами, физические движения, то вес этих предметов моментально отражается в наших пальчиках. А мы говорили, что мы так устроены, что у нас есть пять параметров чувств. И одно из них – осязание. Георгий Михайлович, вас не видно. Мы? Ну, вот я на месте, это ты опять чего-то выключила. Ну, слышишь ты меня, слышишь? Да. Вот это разница в том, что по жизни, по-настоящему, я чувствую автоматом, эту без предметов. Я ощущаю эти предметы. Опять ты выключила. Ребята, перестаньте баловаться техникой. Опять выключили. Эм... Ну, вот теперь полностью исчезла тая. Платон, ну зачем ты там трогаешь? Зачем ты нажимаешь разные кнопки? Я, я, я в чате просто с маленьким. Не надо, надо просто даже не надо делать. Мы теряем время на это. Вместо того, чтобы понять, о чем я говорю, не за того, чтобы вспомнить, а мы говорили об этом, что человек владеет пятью параметрами чувств. Ангелина, какими? Обоняние, Осязание. Вкус. Есть? Вкус, слух, нюх. Нет. Это обоняние, нюх. Это мы просто говорим нюх. Потерял. Да, на самом деле это обоняние. Да? Вкус. Это то, что мы чувствуем. Да? вкус. И осязание. Осязать это через пальчики, через пик да? Предметом разным мы через пальчики воспринимаем. Какого материала сделано. Но мы же не задумываемся это. Мы это решаем моментально и сразу. И мы это понимаем. Постарайтесь использовать свои параметры чувств при выполнении этюда. Понятно говорю? Потому что если даже я не чувствую пальцами предмет, что это книга, книга бывает из разного материала, бывает из бумаги, бывает обшита, бывает из сделаны старинные книги, они вообще потрясающе выглядят, и, и, и ими вообще восторгаешься, когда просто в руки берешь. да. А если я беру эти действия, произвожу эти действия, но сам, Кая, да, это это тебя говорю и для всех. Кая! Да, Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. да. Если я сам не чувствую, не верую, и мои чувства не задействованы в момент выполнения тюда, то как может поверить зритель мне, если я сам не чувствую, без предмета? Этого, если я сам не вижу объем этого предмета, если я сам не вижу размер, объем это размер. Вот о чем я прошу. Быть достоверно правдивыми. Понятно? Да. Ангелин, сделай нам это, пожалуйста. Тебя на закуску. Сава, тебе видно, Ангелина, сейчас посмотри внимательно, давай разбирать дальше. Пожалуйста, готовились, начали. Мешает, тют идет, идет, зачем же перебивать? Все. А ты сегодня какой-то от радости, наверное, да, неорганизованный. Я прошу несколько раз уже, давайте, пока работает партнер наш, пока мы наблюдаем за его работой по экрану, не мешать звукам, действовать и смотреть внимательно. Вот теперь я тебя прошу: разбери, пожалуйста, этюд, и не зевай. А работай. Разбери мне этюд, который ты увидел, что ты понял, что было у Алины. Анечка, я все вижу. Подожди, я прошу именно Платона. Можешь сказать Платона или нет? Ну, мне показалось, что он был какой-то странный. Странный. Так. А, пожалуйста, Аня, тянет другу, Аня. Ангелина сначала жонглировала, потом у нее все мячи упали, и она опять стала жонглировать. Спасибо. Кая? Она, э, ну, она жонглировала шариками или яблоками. Она с дерева, по-моему, сорвала яблоко и начала жонглировать. Она упала, она его подняла и начала опять жонглировать. Спасибо. Сава, твое мнение, ты смотрел? Мое мнение, что она что-то убирала, потом это упало, и потом она это подняла. Спасибо. спасибо. Алло. Вот смотрите, естественно, конечно, каждый понимает увиденное по-своему, но я соглашусь с да, Тайей полностью, и считаю, да, я правильно поняла это, Аня... Я полностью с Ани соглашаюсь здесь. А то, что ты не совсем понял, Платон, потому что ты отвлекался. Ты дергался, отвлекался, внимательно партнера не смотрел. И тебе было как бы, ну, безразлично, что там делает партнер, что он придумал. А Сава почему не понял? Вот это для меня странно. А, у тебя связь, может быть, прерывалась. А вообще ты в цирке был? Ты в цирке бывал? Цирк. Есть такой интересный... Да. да, да, да. Я... да. Значит, Я знаешь, что в цирке работают артисты разных жанров. Если конкретно человек работает с предметами, перемещая их в пространстве перед собой, будет это яблоки, будет это шарики, подбрасывая, ловя, меняя их. Как называется этот жанр? Можешь сказать? Или ты еще пока не знаешь? Подсказываю. Просто... Называется? Как называется? Этот называется... Это называется жонглировать. Жонглировать предметами. Есть актеры, которые в цирке работают, в жанре жонглировать. Жанр ⁇ это то, чем занимается. Жанр ⁇ это дрессировщик, который занимается дрессировкой слона. Это жанр. Например, лисы, то, -то. Слов, который выходит на сцену, это жанр. Чтобы вы запомнили слово ⁇ жанр ⁇ Да? Дальше, акробаты, которые перемещаются в пространстве, да, быстро, легко, и показывают, как здорово выглядит тело у человека. Ведь это искусство управлять телом своим, да. Сейчас, одну секунду. Да, алло? Алло? Здравствуй, я... Давай. Через буквально 5-10 минут а выйти. Нет, я сейчас я тебя найду. Но, давай, сейчас 5-10 минут, ты перезвонишь, я заканчиваю с первой группой. Да, я сказал, не. я помогу, я позвоню. Ну, давай, вот. Закончить, пожалуйста. Да, давайте, давай. Итак, мы сегодня с вами поработали над этюдами. И еще, Ангелиночка, я тебя хочу похвалить за то, что ты, то ли мой рассказ да, о том, что мы умеем сразу ощущать и предметы и все Мне понравилось, что ты ничего не показываешь. Что ты действительно шла по пути прожить и использовать свой жизненный опыт в создании этюда. Браво! Спасибо, Сава, приготовь, пожалуйста, следующий вторник. То есть, вот во вторник мы будем следующие занятия. Это будет у нас сегодня 14, 15, 16, 17 числа. Мы выходим, встречаемся в 3 часа и в 4. Договорились? Да. Помнили? И думайте, пожалуйста, мне каждый этюд из своей жизни. И создайте мне этот этюд, и мы с этого начнем продолжать будем занятия. Георгий Михайлович. Все, что будем вспоминать, чем мы занимались. Будем двигаться вперед. Вам спасибо всем. Огромное... Георгий Михайлович. Да. А еще в два часа какое-то занятие? А да, сейчас будет в два. Другая группа. Они вас звонят уже. Спасибо. Ладненько. Итак, пока. Сав, тебе было интересно? Ты многое э, не знал раньше. Подумай, что ты сегодня нового узнал. Ну я так. узнал, что могут означать всякие действия, новые действия узнал. Так. И начал по-другому понимать. И что еще Давай я надеюсь, что мы будем тво понимание, твое понимание, чем мы занимаемся. Будем продвигать дальше, и ты будешь показывать нам отличные результаты. У тебя и так результаты неплохие, несмотря на то, что мы с тобой всего три или четыре раза встречались. Есть вещи, которые ты уже делаешь, меня лично меня удивляешь. Но вот ты правильно сейчас сказал, да, я внимательно слушал, какие-то вещи по-другому понял, да, и какие-то вещи для меня стали более понятны, то есть я понимаю. Поэтому... Я с вами прощаюсь. Задание – подготовить этюд на любую тему из своего жизненного опыта. Этюд – зарисовку из своей жизни и своих собственных наблюдений. Пока. Спасибо всем. Пока. До свидания, До свидания. До свидания Георгий Михайлович. До свидания. До свидания. А сюда же выходи, Алиса, потом даст. Если а сто... можно во вторую группу? Да. А? да. Можно во вторую группу присоединиться еще, да? Не понял, что. Можно во вторую группу еще присоединиться? Когда он был выключен? Не, я говорю, во вторую группу тоже можно присоединиться? Сейчас. А, можно присоединиться, я сказал. Вот сюда, здесь же. А пока <с давай выключись, я с ними переговорю, поймаю их. Приведу сюда. До свидания. Пока. Пока. Спасибо вам. Пока. Я очень рад вас видеть. Пока. До свидания. Пока, мои родные. Пока. Что-то у нас не включается.